Лилю поздравляем с днем рождения Самый лучший праздник без сомнения Пусть же счастье, радость и награды На тебя прольются водопад. Ну, а мы всегда с тобой рядом Ла-ла-ла-ла-ла, ла ла ла ла ла ла с днем рождения Поздравим, ла тебя мы, Джага-Джага Поздравим, у, у у нам это надо, надо Скорее, Лиля, поздравления наши принимай И никаких вопросов не задавай To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday.